Всем привет, друзья. Утро следующего очередного дня. Мы, короче, погуляли вчера и поехали. Мы пришли школьную форму выбирать. Папа у нас на работе. Ну, хорош, чтобы как слез с тобой шла. Давид, где И мы это ищем школьную форму для Давида. Ждем лифт. Я хочу заснять, как они вся, все залезут в лифт. Я от дверь я тебя закрываю. Девочки, посмотрите на меня, пожалуйста. Ну что, как вам? Классный кадр. Ой, не могу да. да хоть куда Ой, не могу Ничего, как, Геннад, ты? Как? Нашел? Ага, давай посмотрим, сколько чего Короче, Давиду ничего не понравилось. Джогера говорит, пойдем выбирать. Ждем лифт. Пошли. Да, уже... Пошли, мы надо. там будем. Третий да, этаж, потом ты где будешь? Пошли. Динара, На руки возьми. Динара иди сюда. Гуляй там. Там охрана. Тебя не выпустят. Ну иди тогда, ладно. Пойдем да. Приехал. Пойдем. Амину. Сейчас придет. Да? Давай, бегом. бегом. <связываю> Давай. Ты помогу меня. <связываю> Мне руку сломаешь. <связываю> <связываю> <связываю> Ну иди, иди. Амина, пошли. Чего спишь-то? не будем Надо это. Знаете, что? На лестницу. Дима, на лестницу. А Хо -хо -хо -хо. А Короче, делается? друзья, мы походили а мама, по рынку, все покупились. Что? Закупили. Что ты делал-то? Подождите. Снимаю. Даринка устала. Дима думал, он купил себя. Поздравляем, он заработал. Ой, я, Нормальный, хороший телефон. <смех> так, девочка, очки. мы тебе только вещей сколько набрали? Вещи. Да, я тебе сказала в следующий раз, Сидишон. Как, сколько? Мещей еще мне папа купил, еще очки мама мне купила. А да. носите, очки тебе не идут, кстати. Как, как не идут? А мне вот Очень это любили. Да, нет? да. Мама искажена. Да. Корона. Лишь огонь. Король едет. Он а Магдонист может быть? А это еще не Макдональдс, бургеркинг. Для меня все Макдональдс. А что это? Бургер Кинг. Бургер Кинг. Что такое? Вон, карусели, пошлите, вон работают. Как раз. Шу это. Слышите? Я вас это, за зеркалье сейчас заведу. Посмотрю на ваши лица. Мне больно прикольно будет посмотреть. Особенно садим на Мама еще это как-то в лишь да. что я напишу. Лиса, да, нет. А потом Гинару Кабус тоже нарежет снова. Я тоже с ним Сам там впереди. Помаши, детка, ручкой. Я тоже. Кайфуй. Я тоже. Там круто, а это слишком жестко будет. Сейчас я вас на другие карусельки отправлю. Зазеркалия нету, говорит. Что тут они долго вообще Очень быстро будет крутиться. Вылетишь там. Вылетишь вообще на них. Там держаться не сможешь. И нет. Хахаха Фух Хахаха Ты не restless Ой, кошмар! Ой! Уже <смех> тут вот <это> сильно, да! <смех> нет, нет, нет, нет, <смех> девчонка кричит! Ой, вылетит, что здесь там, господи, я не могу... <смех> <смех> кружит, кружит! Ты что, второй круг захотел шовсина? Ну, правильно, правильно, правильно. Молодец. Ну, как твои ощущения? Вообще слабо. Слабо? А что ты не в себе какой-то вышел оттуда? Слабо. Пошли. А эта красота как называется вообще? Аквагрим. Аквагрим? Ой, очень красиво, мне нравится. И она держится? До воды. А? До воды. До воды. Тогда не умываемся месяц. Чтобы такая красота не пропадала. бабочка будет красивой. А тебе? Тебе такой, может, сердечками такой красивый? Давай, такой, да? Или вон звездочки, давай звездочки, Папа, давай звездочки, звездочки. А -а -а. Ой, красавцы, красавчики. Ты кто у нас, Динар? Фея бабочек. Все разноцветные и красивые. Динара, смотри на Диму. Ой. Сегодня еще духота такая, еще из-за этого. 37 градусов ополчет. Звезда моя. Все. Вся светишь. Все, спасибо еще раз. Смотри! Коляску-то никому не Вот! Красиво. Всё. А? Не надо, все, пошли, там другие есть Все, девочки, готовы? Дети сакипта оставила. Дети сакипта загуба суши. Загуба суши. Загуба суши. Да И... ладно. О! Только неправильно сели, надо было наоборот сесть. Они думали, туда поедут. Что-то мы задний ход включили. Пошло. Смотри, какая ляля! -ля, черепашка! аппарат надо сфоткать. Нет. Ой, красопедки Парабель. мои сидят. Давид только на окно тарелки пока, да? Ладно, облазнение. ладно. Знаем сейчас комисса. Даже... Надеюсь, какие-то. Вс, вс, смотри, Динара Анина. Да, не, не, все, все, все. Все. А, а, не знаю, Жара еще из-за этого. Спать хочет, не дома. Она же на улице не придут и у нас как-то. Смотри, Динара Анина как сидят. Смотри. Улетите. Привет! Ой, красота! Хорошо, да? О, летят. А? Они сами так сели. Динара туда села, Аминка сюда. Амина, лети, лети! Вот! Лети, лети, птичка! Это она льет, что ли, на меня? На кораблик пошло. Да, Дима с Давидом на пару. Давид так... Давай, не пухай, не пирак, черту. Димка засыпает у меня. Сейчас подожди проснешься. Ну все с Богом. Сунки мои. быстро начинают раскачиваться, да? О, банки. Смотри, Давид, подожди, смотри. Да, Наконец мне Даринка дала ты на Аминку она переключилась. А давай Димка за видом зажигает. Дай сфоткает, дай тебя сфоткает, Динара. Да, тебе Сфотка, ваше, путь, давай. Дарина, Дарина. Вот мои куклены. Дальше. <смех> Дальше. Куклы мои. Ты куда пошла, Дарин? Аттракцион себе нашла. Пошли, что еще. Соска у тебя выпало? Ну, все. Встретились они. Давай, три медведя. Так да, иди. Как раз там Машеньки не хватает. Ты иди к ним. Ты куда еще? Обалдеть. Ай-яй, стол-то толкается, да, Дарина? Сюда смотрите на Диму, если вы пришли в Давид. Улыбаемся. Уже улыбаться не могут, все, уже устали. Все. Абина, все улыбается. Не, вот это. А, классно. Маску убегает. Да вот все.